Всем привет! На связи мистер Офисерк, Мы продолжаем играть в Ларри Кроуто в PS Shadow of the Tomb Raider. В прошлый раз мы попали вот в это место, не знаю как его назвать, но по сути это какая-то кузница или наковальня или что-то в этом роде. В общем, мы уже тут немножко побегали и сейчас нам предстоит большой труд, я так полагаю. Мы должны будем каким-то образом все это дело пройти. Спасибо за стрелы. Так, а тут еще есть? Если сдвинуть нет? маятник, можно добраться до стены за ним спасибо и тебе спасибо маятник маятник мы поняли одно что вот это почему-то хренька не работает я увидел что есть вон там еще хренька такая же чтобы запустить скорее всего вот эту змейку но зачем оно может быть, чтобы попасть туда, а там выход или что, не, пока непонятно для меня. Еще я, знаете, что сделал? Я посмотрел и увидел, что здесь вот есть вот такая стена. И походу нам перво-наперво нужно туда. Отлично. У нас получилось. В общем, нужно качнуть Ничего эту штуку не и сразу бежать туда с первого взгляда хочется сказать что это огромная кузница но в таком случае для чего могло Просто... потребоваться такое количество тепла насобирал всего Костин. и вся здесь Тут я тебе не так мне не нужен пистолет Так, лез, лара и... Да, я был прав, нам все-таки сюда. А то я пытался на том маятнике качаться. Нафиг надо. Так, забираем все. А, тут у нас, тут у нас, тут у нас, у нас тут. Ну да. Как туда стрелять? Так, Лара, хью, успели. Так, эту штуку активируем. И у нас эта змейка, наверное, да, начнет Газ газиком тут дымить. Чтобы поднять этот мост, нужен противовес. Так, ну и, допустим, щелк, и она туда, да, пойдет. как бы логично, но вопрос в другом М как нам и полететь, да? коза! не дают нам так сделать не дают очень и очень странно это так а если мы о ясно понятно ясненько понятненько ничего не понимаю так что у тебя? я тоже ничего с не, с не понимаю. с первого взгляда хочется сказать что это огромная кузница но в таком случае для чего могло потребоваться такое количество? Блин, тепла? ну серьезно, газа нету. Прости, тут я тебе не помощник. Так, давай, давай, давай, Лара, давай, беги, щок, щек. Так, забираем все при все. куда ты куда она на решила впереди планеты всей побежать что у тебя? с первого взгляда хочется сказать что это огромная кузница но в так, таком давай, случае давай давай давай для чего могло потребоваться такое количество тепла прости тут я тебе не помощник так все забираем Так. Отлично. Жмем на эту штуку. Пошел газ. А мы газ пошли пошёл. дальше. Спасибо. Чтобы поднять этот мост, нужен противовес. Ну, как бы, да, логично. Как обычно. Собственно. Короче, ладно. Пока непонятно нам, зачем там все это было. Подъем будет непростой. Эм. Пипец. Статуи с большими лицами стоят вокруг центральной колонны. Они не спускают с нее глаз, как стражи. Но что они охраняют? Я же не вижу, что у тебя там. Зря я не пошла с тобой. Все так прям хотят пойти со мной, так. Здесь мы можем подстрелить. У платформ должны быть противовесы, как у мостов. Эк. Вокруг тут я побегал, ничего я не вижу. Ага. Это какая-то штука у нас должна подняться. Окей, значит, значит что-то здесь должно быть что ли. И масочки так а вот он у нас противо с 1 лично так а тут у нас полная беда так что нужно быть аккуратным так по стрелам и всему остальному у нас все хорошо так что объясним на этих линиях бадабум О, нифига себе так мы поднялись на этаж выше так эта змейка у нас что-то не хочет дымить дать побегаем тут О. каска работника пара Ух, или раскалывалась голова или не было головы ох елки. Пипец, блин. повредила тут мозги людям. Так, ну вот и выход, да? Ага, оху, нифига себе там что творится. Так. Это уже интересно. То есть нам показали, что будет дальше, да? Так, давайте вот эту заюзаем. А, и наша змейка Теперь пущает газик. Платформу. Так, все, собираем. Собираем. Надо не знаю, поднять зачем. платформу. О! Левой отчет пара Венера. На основании результатов сейсморазведочного построения от 25 ноября 1983 года. Под деревней обнаружены массивные залежи нефти. Я произвел физический осмотр зоны и могу подтвердить, что это правда. Рекомендуется бурение сплошным забоем. В Парвенир снова потекут деньги. Деревня будет уничтожена. Если денежная компенсация не даст результата, к применению рекомендуется сценарий 0.1 «Вспышка». Мы не можем позволить... Странно. Доклад обрывается на середине предложения. Ну, как бы, да, вспышка, наверное, Надо и платформу. хана всем и вся. Мы вся. От этой вспышки. Так, вот это. поднять платформу. М. Ну давайте поднимем платформу. Так, чтобы ее поднять, нам нужно спрыгнуть вниз, да? Шикарно. Логично. Так, здесь не зайти. Ищем вход. Также на противовес напрыгиваем. Повис... повисяем. И... Готовы к стрельбе. Летим! Так. Вот это все понятно. Только почему здесь ничего пока нету? Летим. Так, а тут как нам... Похоже, платформа застряла на этом уровне. О. Вот это уже интересно. Почему такое случилось и почему здесь какой-то механизм. Опа. Прикольно. Давай еще. Так, прикольно-то прикольно, но, ага, еще противовес, да? и мы будем выше. Ух, ё, тут еще этажи пипец, что я могу сказать. Так, я не знаю, зачем я это все собираю, нам можно и без этого всего спокойно двигаться вперед. Зачем я это беру? Я пока не могу ответить. Хорошо, так вот. Отлично. Вовремя. Короче, тут нужно прям по выреку. Ага. Этажик наш. Так, тут походу опять такая дичь будет, да? Ну да, она пошла ниже. Блин, ну что ж, повторение, мать учения Зачем только повторение? Надо вернуться вниз, чтобы поднять платформу. Сейчас, погоди, признание Марианы. Здесь обрел покой пропавший человек из парвенира. Он был убит Марианой Ортис. В ходе Ух ты. самообороны Вы не найдете его тело, только эту записку Я его раскрыла, и тогда он напал на меня А я ударила его по голове Его убила собственная жадность, не я Мне жаль его семью, которая никогда не узнает, что с ним случилось Если эта записка будет обнаружена до моей смерти Вы знаете, где меня искать Я Эли, так. я нашла записку ее написала твоя бабушка. Ах, она убийца. В ней она призналась, что убила человека, чтобы защитить деревню. Она назвала его пропавший человек из Порвенира. Ты что-то об этом знаешь? О, -о, -о. Я помню, ходик. я была маленькой, здесь... здесь вели поисковые работы, когда пропал человек из Порвенира. Его так и не нашли. Вскоре Ха. после этого последнее месторождение было исчерпано, и Порвенир уехал. Бабушка... Этого человека, Моя бабушка Думаю, у нее не было выбора Да Такие пироги Так, а здесь ты <свист> что делать? Больно Как же это было больно Так, ну-ка, а здесь мы что, можем еще куда-то сходить, да? Н да Зачем это? Было придумано Туда вверх, чтобы Какую-то хрень забрать Которая нам по сути особо-то Нынче не нужна Так, ладно Короче, мы самое главное это пустили Там газ А все остальное это Мартышкин труд Так, где у нас еще одна Гадость Сейчас она здесь будет шикать. Ой-ой-ой, так зацепишься, нет, Йо. А сейчас ты будешь цепляться, нет? Так, тут куда бежать? Представляю, куда здесь бежать надо было. Интересно. Я не понимаю. Да чтоб тебя... серьезно куда здесь бежать странно все это так если допустим здесь куда-нибудь нет а -а -а, козло Нечестно. Так, здесь, походу, нам придется прыгать куда-то вверх. Походу, да. Так, это что за нафиг? Два противовеса. А, ну, даже не два. Даже три. Что ты творишь? Эм.. противовеса, да? интересно, а что мы можем сделать? мы можем стрельнуть туда и и походу зацепиться за него, да? потом оказаться там, если он даст зацепиться вот здесь вот Ну что, надо пробовать? Чё, надо Попробуешь, не поймешь. Так. Блин, как тебя-то запустить? Все, я не успел. Ну зато я теперь знаю где это. Все ясно. Все просто ясно. Так противовес мне нафиг не нужны эти. Блин, куда стрела огненный, а? Ой, яй, яй, яй, яй. Вот такие дела. Странно, что это мы не успели. Так. Ага, здесь мы тоже не можем зацепиться вообще никак. И куда здесь? Тогда очень и очень странно это все. О, Лара, что ж ты творишь-то? я не понимаю серьезно так неужели мы попали в ловушку здесь прыгать? вот серьезно, я не могу понять просто не понимаю сюда тоже вроде как бесполезно, да? Просто что тут делать? Или все окей? Погодите. Оу. Ничего себе. Однако Я все пошел. правильно. Так. Теперь делаем. Огненные стрелы. Так. Молодцы. Каким-то образом мы... Нашли, как сюда попасть. Это круто. Так. Платформу можно поднять отсюда. Ну да, можно. Так, а здесь зачем все это дело? Переключатель должен быть здесь. Так, давайте посмотрим, что это за хрень. Эбби, и я нашла дневник. Нафлотнен... Милая Эбигейл, тебе пора узнать правду о своем прошлом и об обязанностях, которые ждут тебя в будущем. Угу. Эбигейл, ты хранитель, как и я. Как была моя мама, ее мама, мама ее мамы и так далее. Так повелось со времен королевы Абараны, матери народа. Много веков назад она увела моих предков от великой засухи в Гватемале в эту тихую долину. На своем смертном одре она выбрала хранителя из членов своей семьи и передала обязанности матери. Однажды этот дар был передан мне. «Поскольку я умираю, моя милая Эбигейл, ты наследуешь обязанности хранителя. Ты знаешь, что надо делать. Ты делала это всю свою жизнь». Теперь ты мать народа. Береги нашу историю. Ну, а собственно, она бабушек... это и делает. Она писала его для тебя. Прочитай его, когда будешь одна. Там есть над чем подумать. Переключатель должен быть здесь. Ты не можешь на этом остановиться. Что там написано? Вкратце. Ты наследний переключатель должен Что? быть здесь. Королева Абарана? Бабушка-родственница королевы Майя? А родственница королевы Мая? Да. Если верить твоей бабушке, ты хранитель. Здесь все. Что это значит? Я даже не Мая, я. Слишком много всего для одного дня. Пилар придется многое мне объяснить. Да, но мы еще одну змейку включаем. И это потрясающе. Так. Здесь я смотрю, есть у нас еще одно место которое можно поляпать Эби ручками своими изображает великий путь на юг из мексики в перу тысячи людей пошли за своей королевой спасаясь от засухи Молодцы. я нашла фреску с изображением великого пути королева майя убила тысячи людей из мексики в перу Зачем она их сюда? существует множество теорий о том что случилось с народом майя Оккупация, гражданская война, закрытие торговых путей. Но одна теория стала особенно популярной. Предполагается, что цивилизацию Майи уничтожила резкое изменение климата. Видимо, она увела людей от многолетней засухи. Но куда они ушли? Действительно. Куда они ушли? Так. О, о, о, о. о. Этот место куда мы прыгали однажды, так. здесь мы можем спуститься, нет, то а, есть только прыжок туда, как мы в прошлый раз прыгнули, жестоко конечно по отношению парке. но там мы поднять все к сожалению не смогем, поэтому вариант язык какой как мы теперь туда поднимемся -то? вот она чудесная пора. непонятного ничего так ну давай пробовать подняться вверх опять не понимаю туда, зачем мы спрыгивали так так прекрасная. очень прекрасно а вот это зачем да наконец-то что-то отлично ну че поехали все выше и выше и выше поехали подняться туда ага. давай Щелк. О, -о, о огонь так забираем хрень и и даже не знаю что здесь у нас есть противовес Но зачем она нам? Я не понимаю, зачем она Если честно. Так, тут мы можем прыгнуть. Противо, если есть, да? Ой-ой-ой, аккуратно. Tix. Ну что, возвращаемся сюда тогда? В одном месте ходит здесь. Так, весы. Oh, О, а почему тут мы не зашли? Очень и очень странно это все. Так, почему она у нас не едет? Вопрос. Во-во-во, пошло. Пошло-пошло-пошло-пошло. Ну до этого она не пошла. А сейчас пошло. Ага. Шикарно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Не перепрыгнула Лара. Так, где это мы? За место. Не, спасибо, мы тут были. рек пожалуй, все-таки мы сюда. А, я понял. Почему ничего не получается? Надо Какая красота. Точно королевский. Так. Саркофаг, как гроб? Именно. Как mm -hmm. гроб. Это же кузница, нет? Тот, кто здесь похоронен, был очень тесно связан с этим местом и его назначением. Да, красота. Получилось. Конечно, получилось. О. -о, -о. Красиво, красиво. Так, ну давайте посмотрим, что мы можем тут сделать. Или не можем. Сделать мы ничего не можем. А жаль. О, двигается, да, тут все? Вот так мы встанем и такие красивые будем здесь стоять. Да я, конечно, шучу я. Надо двигаться, что тут стоять. Надо двигаться. Нажимаем заветную кнопочку и... Сейчас все начнет рушиться, да? Гренадер. Изготавливайте гранаты. Взрыв гранат наносит значительный урон всем противникам в зоне поражения. Классно. Это значит обратно нам не нужно никуда идти выходит так а зачем тогда мы там змейку активировали с газом непонятно очень непонятно так ну что идем в дом в пилар другого ничего не остается так у нас есть возможность такую штуку сделать а, ну понял я бесполезно походу стрелами мы яд не сможем сделать нужно по-другому его добывать ну ладно вручную она будет убивать походу всяких жучков паучков так давай вниз а не разовьешься, ты я знаю. И крепкая, как сталь. Так, пилар, пилар, пилар. Мы идем к тебе. Так. Здесь вот сюда вот. И вот он. Вот он, ломик. Ты нашла тайное место? Это была кузница, но здесь происходило что-то еще. Да. Там покоится королева Мая, а бараны, первый хранитель Кувак-Яку. Она приказала построить кузницу, чтобы создать могущественный артефакт. Какой артефакт? Я не знаю. Мариана сказала мне, что то, что было создано в этом месте, давно утеряно? Но его послание сохранится навечно. Оно несет с собой надежду на будущее. Если ты обо всем знала, почему не сказала мне? Прости, но я обещала Мариане. И что теперь? Я должна принять, что ни с того ни с сего я теперь Майя. Кровь Абараны ослабла за эти столетия, но ты ее далекий потомок. Что это значит? Ты хранитель Эбби Гейл, как и Марианна и ее мама и так далее до самых времен Абараны. Я не могу быть хранителем. У меня столько дел здесь. Я вы защищали эту деревню годами разве ты не чувствовала этого хоть самую малость будто у тебя был долг теперь ты должна беречь историю бабушка часто это повторяла говорила что ее работа сохранять историю беречь ее она обещала однажды показать мне ее средоточие и передать свое дело мне она не забыла свое обещание, просто нашла другой способ его выполнить. Это очень в ее стиле. Нет, бы просто мне рассказать, а не устраивать из этого охоту за сокровищами. Я любила твою бабушку как свою родную сестру, но иногда она была то еще занозой в заднице. Эби, я оставлю вас поговорить. Похоже, вам двоим есть что обсудить. Спасибо, Лара. Вот, возьми это в благодарность за помощь. И пока ты не успела возразить, это такая традиция, так что отказаться не выйдет. Спасибо. Так, и чего это нам дали? Полная тень. 38 зла. Новое снаряжение. Покенский призрак тень. Новое снаряжение. Ух ты, то есть одного очка навыков. Так, ну что, однозначно нам нужен лагерь, куда мы быстренько. Звуки прошлого, вот звуки пройдено. Отлично. Так, где-то здесь у нас был лагеречек. Сейчас мы его заглянем, посмотрим там шмоточку и пушечку. Так, Вот он, вот он огонек. Оп. Так. Значит, пушечку нам дали. Такую. Красненькую. По сравнению с ней. Э, наша пушка лучше. Понимаете, да? Оно и оно. То есть по боезапасу то же самое, по скорострельности, скорости перезарядки, точности и урона у нас помощнее. Есть вариант, конечно, подлучшить GF-RAL. Давайте мы попробуем это сделать, но тут мы немного можем сделать, к сожалению. Потому что не хватает все-таки шкурки на сдвоенный магазин. Можем улучшить легированный ствол. И можем сделать доработанный газоотвод. Собственно, и все, чем мы можем сделать здесь. Вот. И при этом он не будет лучше нашей пушки, но по урону он, как мы видим, да. По урону он огонь. Так. По снаряжению тут ничего. А вот по костюмкам что-то нам тоже дали, какой-то костюм давайте найдем его что ли mm. не понимаю я где он тут но я его не вижу так что если видите обязательно пишите в комментариях что это за костюм просто блин может это какой-то вот такой призрак тень просто призрак так не кацапли. Я думаю, во что ее одеть. В принципе, нам неплохо было бегать в, в таком вот костюме мне нравилось. Может быть, все-таки вернуть его. Ну или какой-нибудь тоже интересно напялить. Вот такой какой-нибудь. тоже по по мы смотримся так легенда ресурсы понятно это бесполезно так ну как бы пускай он будет и по навыкам давайте посмотрим что мы можем сделать у нас три очочка есть и шанс найти редкие животные увеличивается может быть стоит Улучшение возможности озарения позволяет чувствовать противников хищников. Ого. Озарение, да? Тут больше будет добываться у нас крыло орла. Ну, это сейчас такое. Так, давайте все-таки повысим шанс нахождения редких животных. И на этом с навыками закончим. Так, ну и... Теперь ларка у нас будет вот такой красивый. Не знаю на какой период времени, но будет. Давайте еще глянем. Так, где у нас тут карта? сундук сокровищ который мы не сможем открыть как всегда так я предлагаю торговцу не пожалуй мы на этом сегодня вот прям закончим единственное что я сделаю это вот наверное вот, так вот встану с вами был Фисер. сегодня мы прошли мессийку дополнительную, по воспоминаниям помогли нашей подруге, можно так сказать, стать самой крутой теткой в этой деревне, так что я считаю, что мы прям красавчики. С вами был Офис обязательно подписывайтесь на канал, если этого еще не сделали, ставьте лайки, оставляйте комментарии и жмите на колокольчик. Всем спасибо за внимание и всем пока!